Когда меня приглашают на производственные планерки в качестве консультанта, я отмечаю для руководителей один феномен. Люди докладывают, что было сделано для того, чтобы достичь. Я говорю, а где то, что было запланировано? Потому что может быть запланировано вот столько, а сделано вот столько. Вот это кто делал? Они прямо удивляются, это же так очевидно, я говорю, ну да. Я говорю, попробуйте по-другому проводить планировку. Пускай сначала докладчик расскажет, что было запланировано, а потом, что было достигнуто. Оказывается, это не так просто. Не получается. Все начинают, что сделали, что сделали. Так же проще спрятать свою некомпетентность. А когда еще спрашиваешь, предлагаешь у спросить, а если что-то не достигнуто, а что остановило, что помешало, Люди прямо встают в ступор, они даже не нагадываются, что что-то может им помешать. И иногда, конечно, проскакивает какая-то такая ну, отмаза чистой воды. Тогда предлагаю спросить, а как именно это тебя остановило? Возвращая ответственность самому человеку, говорит, ну, в смысле как остановило? Ну, будильник не зазвенел, вот я опоздал. Я говорю, Получается, что будильник овладеет какими-то не объектными, а субъектными характеристиками, влияя на человека. Вы понимаете, что это бред? Что ответственность должна быть на исполнителе. И тогда уже дальше возвращаясь к ответственности, о которой я говорил в других роликах. Оказывается, многие руководители не умеют проводить эффективные планерки, просто слушая и фиксируя, что было исполнено. Не будьте такими, будьте эффективными и приводите свой бизнес к, к... к... будьте эффективными и приводите свой бизнес к отличному результату.